Всем здрасте, меня зовут Ксения Таран и я эксперт по индивидуальному брендингу. Сегодня поговорим о самопрезентации. Псс, слушай, видео реально полезное, я айфоном клянусь. Подпишись на канал и поставь колокольчик, пожалуйста, сразу. Я же ведь все-таки Таран и должна пробивать дорогу к своей цели в сотню тысяч подписчиков. Так вот, о самопрезентации, которая может понадобиться, например, при встрече в лифте, очереди за кофе, общении со спикером после тренинга, общении в соцсетях, ну и Эминем знает где еще. Пожалуй, я начну немного издалека. Наверняка тебе не единожды доводилось слышать фразу о том, что, мол, повезло вот тому человеку оказаться в нужное время и в нужном месте. Окей, okay, например, ты условная девочка Катя и мечтаешь привлечь инвестиции от бизнес-ангела. Кто не в курсе, так периодически называют инвесторов. И вот ты приехала в Москву зарядиться атмосферой, для лент пофоткаться, с друзьями увидеться и обнаружить ту самую заветную возможность, которую ты упорно визуализировала и представляла перед сном много месяцев в подряд – и сидя в самолете до Москвы в этот раз тоже. И вот случается чудо. Вселенная тебя и правда любит, и услышала. И ты заходишь в лифт в одной из башен небоскребов Москва-Сити. Кайфуешь, что одна поедешь без толпы. И в последнюю миллисекунду заходит, ну, не знаю, кого там визуализировала, Олега Тинькова, Петя Осипова, Сашу Митрошину, Игоря Рыбакова, Машу Солодар, Ну, или... Даню Милохина на твой выбор. И встает вопрос: а что сказать-то? А может промолчать? Так, вспоминаю, что мама учила: Вначале надо здороваться и выдавливает наша условная Катя Здрасте. Далее язык предательский не имеет и в голову не лезет ничего, кроме обезьянки и «Симпсонов». К чему я это все? Самопрезентация необходима, и ее нужно подготовить заранее. Как правило, спонтанность в подобных ситуациях ни к чему, что могло бы вести к твоей желанной цели, не приводит. Допустим, ты приняла или приняла решение подготовить ее заранее, и даже убедила или убедил себя в том, что возьмешь ответственность в этой ситуации на себя, обещаешь быть на энергии, максимально включенный или включенным, да, я уважаю мальчиков и девочек и часто повторяю два варианта окончания глаголов. Просто прими это. Так вот, включенной или включенным в ситуацию, так на что нужно обратить внимание? Начать рекомендую с осознание, что главная задача это запомниться. Только представь, сколько еще людей вот так подходили к этому заветному персонажу, не мели или все-таки заговаривали, а кто-то говорил, а как наша звездочка на них реагировала, ну, наверное, они... Его или ее задолбали. Их же как минимум много. В идеале человека нужно заставить думать о себе. Оставить такое некое послевкусие. Представь, что ты винишка. Но пройдемся по пунктам. Первое. Несы. Уверенность в себе, даже если из-за синдрома самозванца, э, кстати, так достал этот синдром, прям эпидемия похлещей той болячки, которая выбила многих из колеи в 2020. Аж бесит! Подпишись, и я сделаю видео на тему, почему этого синдрома на самом деле нет. И так вот, представим на одну минуту, что он у тебя есть. Даже если уверенно в себе, у тебя напускная, это лучше, чем молчать и смотреть в пол. Скромность тебя тут вообще не украсит, даже если бабушка в детстве так говорила. А еще можешь представить, что говоришь с другом или тем, кто уже на твоей стороне. Настрой многое решает. Например, Дрожь в голосе. Второе. Включи зрительный контакт. И произнеси отчетливо свое имя и фамилию. Отчетливо и не слишком быстро. Человек не обязан вслушиваться или переспрашивать. Ему или ей по большому счету пофиг. И, ах да, желательно, чтобы имя было не из разряда Маша Иванова. Я ничего не имею против Петровых, Сидоровых и так далее. Но беда в том, что, скорее всего, интересующий вас объект его просто не запомнит. Возможно, ты решишь назвать имя твоей компании или предприятия, в котором работаешь. Спешу тебя предупредить, что лучше этого избежать. Ведь запомни человека куда проще, чем название очередного ООО. Фирменный стиль умирает. Почему? И что с этим делать, можно посмотреть в другом моем видео по подсказке где-то здесь или по ссылке к этому видео. Третье. Заставь человека галлюцинировать. Нет, это не про грибы или запрещенные вещества. Создай картинку в голове у человека. Это можно сделать разными методами. Есть такая штука, как мнемотехника. Пожалуй, объясню на примере. Когда-то я училась на биолога. Да, вот такой внезапный факт. И нужно было выучить на практике в заповеднике Приморского края где тигры ходят и кальмар плавает, мне и моим однокурсникам, около 70 определений морских гадов, на латыни Карлу, которые часто имели минимум различий и учили мы не только это. Объемы были такие же, как продажи масок в самый пик начала, сами знаете чего. Так вот. Названия были сложными, еще и на латыни. Запомнить их в таком объеме с учетом хронического недосыпа и постоянного присутствия алкоголя в крови, а я была студенткой, закончившей первый курс, казалось смерть подобна. В итоге для некоторых названий мы неосознанно использовали ассоциации. Есть такая морская Улитка Умбониум Кастратом. Помню я ее название даже 10 лет спустя, только потому, что запомнила ее с близким по звучанию убойным кастратом. Два слова, а какая картинка в голове. Это можно использовать и для нашей с тобой цели. Я вот, например, Ксюш Таран. А Таран это такой вид осадного оружия. Им ворота. В замок или город например выносили попробуй встроить свое имя ассоциацию по моему примеру если совсем никак подумай о псевдониме о нем видео где-то по подсказке всплывет когда я его соизволю снять и добавлю в описании к этому видео тоже четвертое озвучить чем ты занимаешься в формате близком к я помогаю тем-то и тем-то делать то-то то-то для того чтобы чтобы то-то, то-то. Например, я помогаю экспертам, предпринимателям и фрилансерам строить, упаковывать их личные бренды для монетизации и других целей. Кстати, варианты работы и контакты со мной будут указаны в описании к этому видео. Пятое. Удивляй или имей в запасе пару проверенных шуток. Можно упомянуть хобби или яркие факты, если это уместно. Опять-таки, все зависит от того, с кем ты говоришь и сколько у тебя времени. Иначе имя-то ты свое назовешь и картинку нарисуешь, а потом предательски возникнет неловкая пауза и внутренний голос забьется в истерике, умоляя, спросите у меня что-нибудь. Ну или может тебе с чего-то начать надо. Ну вот тебе, собственно, и повод. Пример. В пикапе это тоже, кстати, работает. Ко мне где-то с месяца назад возле супермаркета подошел парень, пока я ждала такси, и дал цветок с ближайшего куста со словами это тебе, он тут валялся, помят немного, делай с ним что хочешь, можешь себе оставить или выбросить. И вот мне 30 лет на пятки наступают, и я сама такая дерзкая и достаточно с большим количеством людей в силу своей деятельности общаюсь, но даже у меня возникла картинка и противоречивые вопросы из разряда э, это комплимент или оскорбление. С одной стороны цветок мне, с другой стороны он мятый и где-то валялся и с ближайшего куста. Удивление, вопрос, загадка. Мною восхищаются или меня обосрали? А парень тем временем тронул меня за плечо, и я даже не сразу его послала. Он просто промахнулся с аватаром из целевой аудитории. Дай знать в комментариях, если понимаешь, о чем я. Шестое. Из предыдущего примера вытекает возможный новый пункт. Дай человеку что-то, связанное с тобой или твоими контактами. В идеале полезное или прикольное. Нет, это не визитка в стандартном понимании этого слова. Например, я сталкивалась с тем, что человек, занимающийся курсами полетов или полетами над городом, ну, чем-то таким точно не помню, подарил ключевому для него человеку в момент самопрезентации значок в виде самолетика с нанесенным на него именем аккаунта в Instagram. И тот человек его запомнил еще и обратно подарку, разглядывал его. На крайний случай сделай комплимент. Все люди эгоисты, ну шутка, или нет. Если восхищаешься человеком, его деятельностью или компанией, скажи об этом. Только это должно быть искренне и не наиграно. Седьмое. Проговаривай самопрезентацию с собой, друзьями. Ну или кто там под руку попадется Репетируй Плюс ко всему желательно иметь короткую версию Секунд на 30 и второй На пару или несколько минут Чтобы использовать подходящий вариант по ситуации А еще есть секретный восьмой пункт Поделись этим видео в социальных сетях или скинь другу. По активности я пойму, что тема интересна и расскажу секретное оружие для самопрезентации. Наверняка про все эти штуки, про лайк, колокольчик, подписку ты точно в курсе. Джаздует, пожалуйста.